Всем хорошего дня, с вами смотрелщик Леха, пока наш бетон набирает силу, я решил конкретно отдохнуть, Но для этого мне нужен мангал, а так его нет, сегодня займемся его изготовлением. Я помню, что где-то в куче хлама у меня завалялся баллон, как раз для этих целей, настало его время. Плюс к этому баллон докупаю немножко железа и можно приступать к его изготовлению. Первый баллон будет от компрессора, который полностью пробитый, дырявый и ненужный, мне его отдал сосед. Срезаю с него все лишнее и убираю краску до тех пор, пока не будет блестеть. он полностью вылезан, теперь его нужно поставить на какую-то платформу. Из профиля 25 на 50 делаю ноги, а соединяю их профилем 20 на 40, как-никак у нас бюджетный вариант. Да, колесики мы тоже пустим в ход. Любой металл со временем будет ржаветь и подвергаться коррозии. Завод красных материалов спектра представляет целую линейку лакрасочной продукции от подготовки поверхности до ее защиты. Подготовки, краски, патины, лаки и пропитки – все необходимое для защиты рабочей поверхности. Из сильнейки продукции для своего мангала я буду использовать термостойкую краску, которая держит нагрев до 1200 градусов но максимальная термостойкость зависит еще и от цвета. Она указана на стенке на баллоне. Краска по металлу защищает от ржавчины до 11 лет. Можно спокойно носить на любые металлические поверхности, а также на деревянные. Приобрести данный товар можно как на зоне, так и на официальном сайте. Ссылочку я оставлю в описании. Но это еще не все. Если вести промокод «Вариант», то вы получите скидку в 10% на весь ассортимент до конца июня. Если будет вопрос по поводу каких-то чертежей, зарисовок, каких-то схем ничего этого нет. Говорю честно: увидел в интернете вот эту картинку, глядя на нее, представил визуально, как это будет выглядеть у себя, и просто реализовал. Единственное. Бысту я сделал 90 см, как на кухне моей столешницы. А саму платформу с каждой стороны уменьшил на 5 см, чтобы не выходило за габариты самого баллона. Для удобства. Вот в принципе и все мои чертежи. Я кстати не забыл ваши комментарии с 2019 года, когда делал лестницу с профильной трубы. Это то, что сварочные швы нужно зачищать. Выполнил. Чтоб баллон не катался и у мяса не было возможности оттуда сбежать, я на глаз сделал специальные подставки и намертво все это обварил. Да, кстати, если вы что-то приварили и это держится, это точно не значит, что вы сварщик. Это я про себя. Первым баллом закончил, теперь беремся за второй и поступаем с ним также. Полностью очищаем, выравниваем, лишнее отпиливаем. Главная репетиция, а именно прорези плюс сварка с петельками, всякие там постукивания будем делать именно на нем. Срезаю вверх, это для казана. С помощью нехитрых манипуляций и малярного скотча отступаю от заводского шва, который есть на всех баллонах. Отступаю одинаковое расстояние, проклеиваю скотчем и по скотчу, так он более-менее ровный, отрезаю ровную линию. Переворачиваю газовый баллон. Выпилил на нем дно и изобретаем именно съемный зольник из профиля 50 на 100. Ну а теперь можно приваривать петли. Для красоты и эстетического удовольствия я купил в ближайшей леруашке несколько кованых элементов. Так будет более вид красивее, я считаю. Отрепетировав все движения на первом баллоне, возвращаемся к первому. Делаю прорезь и сразу без выпиливания полностью, как в первом случае, привариваю петли и кованые элементы. Также нам понадобится еще деревянная ручка. Деревянная ручка нужного размера стоила около 3000 рублей. Но есть бюджетный вариант, делают держатели из арматуры десятки, а рукоять из болясин за 300 рублей в той же Leroy Ромерлен. Привариваю шайбы на арматуру, чтобы ручка не смогла никуда убежать. И саму ручку уже привариваю к баллону. Теперь сам газовый баллон привариваю к баллону, который был от компрессора, только вертикально. Это будет будущее коптильня. Также не забыл приварить и дымоход, только не в самой верхней точке, так как для холодного копчения это немного имеет значение. Ну и также не удержался, купил в Мерлене еще декоративную стальную полосу. Ну и для личного удобства дорабатываются держателями для решеток и отверстиями для шампуров. И ко всему прочему я также не забыл изготовить раскладной столик. Так уже делал ранее, также еще обрабатываю дерево. Обрабатываю весь металл либо растворителем, либо обезжиривателем. Для краски это важно, так лучше ложиться. И покрываю все это специальной термостойкой краской. На всю конструкцию у меня ушло около 5 баллонов. Это не мало. Не обошлось без цыганского стиля. Все кованные элементы покрыл бронзой. Золото уже другие цыгане купили просто. Теперь собираю весь свой комплекс и готов вам его показать. На следующий день были проведены первые испытания. Мяса у крестьян, естественно, нету. Они обычно большим праздником. Ну я не знаю, когда у меня следующий праздник, так я еще и накопил даже на календарик. Ну а вот сосесон и картофан вроде пока еще можно достать. В общем, всем все понравилось. Но если вы умеете хорошо готовить, то и на кирпичах можно приготовить отличное мясо. Ну а пока давайте, не болейте, не скучайте и приятного аппетита!